всем привет на связи мистер офисерк и после того как вы побываете на фоне вот этих букв да поставите тут свою какую-нибудь загогулинку вы поймете что жизнь прожита не зря и пойдете обратно в и искать что-то новое для себя и тут как ни странно вам поможет в этом мод она вам даст наконец таки последнюю цель вот, и это будет вот такая вот женщина-кошка. Ну, это последнее имя в списке. координаты этой тети. Покажите все, на что вы способны. Вот, тетя это у нас оказывается вот здесь вот, да, возле киностудии, что самое интересное. И пишите, пишите, конечно же, где эта тетя будет у вас. Ну, а я полетел за этой тетей. В момент, когда вы будете подлетать к вашей тете Моти, обязательно думайте, думайте, думайте о том, как бы эта тетя не оказалась мощнее вас. И когда вы ее разыщите, а это будет не сразу, тут будет много разных тет ходить. Ваша тетя может быть где-нибудь между зданий, что тоже очень интересно, да? Вы обязательно ее в любом случае найдете. Вот. И что вы будете с ней делать? Да? Что вы будете с ней делать, сотворять? Я думаю, самое простое. Самое простое. Это нужно подумать. Подумать, чего она достойна. Вот. Она будет вот... В таком странном достаточно месте, ух, oh, е, your... excuse me, да? Где же ты? Here? Выходи, Леопольд. А, звезды, да, нам дали. Ну, это несправедливо, я считаю. Придется спрятаться. Так, вот на тетя это. Каким-то образом, благодаря окопам, мы нашли тетю. Так, давайте переждем немножко. Узбагойтесь. Узбагойтесь. Меня тут нету. Да нет меня тут. Это не я. Извините. Вам показалось. Я же не виноват, что там тетя шла по тротуару. Я случайно наехал на нее, и она взлетела. но не должна она была взлетать. Вот. Собственно, где-то. Где-то тут она, да? Чуть-то она там творит. О! Все? Успокоилась. Так, я вот это что забрал, тут, понимаешь ли? Давай, ты сдалась. Поэтому мы с тобой поедем, конечно же, к мод. А для этого мы вступаем в агентство и становимся шефом. Тут нам дают супер-пупер транспорт. Мы, конечно же, на него садимся. И. И валим отсюда. Ну а ты как хотел. Раз мы тебя нашли, усмирили выстрелом в колено, значит все. Ты наша. Вот, забираем эту тетю которая никогда не закрывала дверь вертолета и отправляемся к мод. В моменте когда вы будете подлетать к мод обязательно помните что самое главное это аккуратненько аккуратненько присесть к нашей мадмазелине. Вот и после того как вы присядете спокойным бегом можете идти и сдавать того, кого поймали, ох, но я сроду не туда стрелял, что-то у нее произошло, вот, преступника мы отдали, получили бабули за это, и сейчас мы увидим что-то интересное, наверное, от МОД, нет? Ага. Ну что ж, список подошел к концу. Теперь я вернусь к просмотру ТВ в мире и спокойствие Только один интересный момент. У последней цели бутаник. Все, что там лежит, ваше. Я скину вам координаты. Назовем это премией. Так. Э, координаты ты скинешь по ходу почтой, да? Или как ты скинешь? Или... А вот эти координаты, это вон тот саквояжик. Сундук с сокровищем. Ну что ж, у нас есть сундук с сокровищем. А это значит мы можем... Значит, куда зайти? Мы можем зайти. Мы можем уйти в отставку. И мы можем в мотоклубе клубе супер-пупер президентом, вызвать себе МКшечку и слетать обязательно за данным ящиком. Ну а чтобы э, наш полет был не таким долгим, мы его сделаем секундным. Разумеется, когда вы будете приближаться к сокровищам, начнется вот этот потрясающий дождь и останется просто вот так вот упасть терять свой байк, вернуться на него, присесть и подумать где же тут может находиться сокровище. А оно походу может находиться вот в этой странной будке, которую можно вот так взорвать, но это к сожалению ничего не даст, потому что вход у нас будет совсем с другой стороны, с бочины, как мы видим. Сюда мы можем зайти, увидеть, что здесь лежит какой-то сундучок. У нас, как всегда, будет для таких сундучков супер-пупер ключик, который не нужен. И мы получим вот такое вот сокровище. Сокровище каменный топор. Зачем он нам, конечно, нужен? Ну, не знаю. Давайте попробуем им починить наш опрессор. Странно, но он не чинится. Что ж, у нас есть поблизости синяя точка. Давайте попробуем починить эту синюю точку этим топором. И просто я не знаю, что можно еще сделать. А, это тачка, да? Ну окей, я думал, это будет человек, но раз это тачка, то... О! Починка удалась. Что ж, давайте зайдем с другой стороны. Починим здесь. Ну вот, все прекрасно по-моему это топчик, не зря нам эту штуку дали, осталось найти еще какого-нибудь человека, давайте его поищем где-нибудь здесь, о, вот он, привет, ты не поверишь, но мне дали потрясающую штуку, это супер-пупер топор, Ёпта. это что за нафиг? нам сразу звезды дали нет такой хрени нам точно не надо что ж пока мы тут бегаем убегаем от полицаев я предлагаю вам написать комментарии ставить какой-нибудь супер-пупер палец вверх и подписаться на канал если вы этого еще не сделали если вам нравятся такие видосики обязательно подписывайтесь всем пока